Наш эксперимент показал, что 99% курильщиков не могут справиться со своим пристрастием по одной простой причине. Это страх. Страх того, что никотиновая зависимость никогда не оставит вас и будет дальше отравлять вашу жизнь. Например, вы начнете грызть ногти или вы начнете набирать лишний вес. Страх потери той приятной поддержки, которую дает вам курение как будто без нее вам будет труднее жить. Страх неумения наслаждаться жизнью или справляться с трудностями без сигарет. Страх провала своих попытках бросить курить. У страха много влечей, но на самом деле это все формы и проявления одного и того же страха. Страха того, что ваша попытка бросить курить окажется слишком сложной и слишком болезненной. Я курил 18 лет, но легко бросил за один день. Многие ошибаются, зависимости нет вообще. Что происходит в организме, когда вы бросили курить? Вы чувствуете хоть какую-нибудь физическую боль? Как вы считаете, есть ли у вас сила воли? Она у вас есть, но она никогда не дана была вам, чтобы менять себя. Сила воли – это та часть, которая отвечает за то, чтобы вы каждый день могли вставать утром, отводить детей в школу, в садик, не опаздывать на работу. Вот такие вот мелочи. Но она не дана человеку менять что-то внутри. Допустим, вы не можете своей силой воли заставить сердце биться медленнее. Вы не можете силой воли заставить, чтобы какие-то внутренние процессы у вас происходили. Если тебе страшно бросить курить... Если ты боишься, что через пару часов, как только бросишь сигареты, начнутся судороги, ломка, что тебя начнет выворачивать, если от запаха сигарет тошнит не только тебя, но и окружающих. Если ты не хочешь, чтобы твои дети, внуки не видели, как ты отравляешь себя и переживаешь о том, чтобы они не переняли себе эту вредную привычку, если тебе тревожно за свое здоровье, будущее и будущее детей. Если тебе надоели родные, которые долбят постоянно, чтобы ты бросил курить. Если даже ты пытался бросать через табачные жвачки, пластовы и многое другое, и у тебя не получалось избавиться, то я поздравляю тебя с первым шагом на пути превращения в здорового спокойного, счастливого человека без сигарет всего за один вечер из пожизненной гарантии. Да, вы больше не вернетесь к сигаретам. Я даю пожизненную гарантию. Я настолько уверен в своей работе, что могу дать гарантию не на один месяц, не на один год, а пожизненно. Привет, меня зовут Шамуратов Мирамбек я харсический терапевт выпускник американской академии харальщистической терапии после 18 лет непрерывного употребления табака мне удалось расстаться с курением легко и просто помог также избавиться от курения отцу друзьям знакомым и вот теперь я на просорах интернета Помогаю людям. На момент записи данного видео у меня более 90 счастливчиков, которые бросили через мою систему, через мои процедуры. Сегодня я расскажу, как можно бросить курить за 2 часа. Я расскажу, почему сила воли для этого вообще не нужна. Вы узнаете, что никотиновая зависимости на самом деле не существует. Да, вот так вот, представляете. Расскажу про свой опыт, как я бросил, что ощущал после того, как только бросил и в конце этого видео вас ждет еще бонус подарок это аудиозапись антистрессового тренинга медитация основанного на хористической терапии будет много информации которую я покупал и изучал у лучших специалистов америки также будет много приятных бонусов советов усаживайтесь поудобней поехали у вас наверняка появится много вопросов и на этой записи я собираюсь ответить на них. Так что давайте приступим. Итак, вопрос первый: Почему мы хотим бросать курить? Все, кто приходит бросать, у них одни и те же причины. Я их вам перечислю. Итак, первое: сигареты контролируют. Это первая причина, поэтому мы хотим бросить курить. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы здесь не просто для того, чтобы бросить курить. Настоящей причиной является то, что вы приняли решение, очень мощное решение. И это решение — вернуть обратно контроль над частью своей жизни, которая сейчас вне вашего контроля. Часть вашей жизни, которая контролируется сигаретами. Вы же никогда не позволите другому человеку контролировать вашу жизнь, потому что никто и ничто не имеет права вас контролировать. Ни ваши друзья, ни ваши родственники, и тем более пачка паршивых, мягченых сигарет не имеет права контролировать вас. Вы пришли получить обратно контроль над вашей жизнью. И вы никогда больше не хотите позволять сигаретам контролировать вас. Это первое. Вторая причина бросить курить ⁇ это деньги. Или насколько дорого обходится курение. Об этом люди тоже часто задумываются. Подумайте, если вы бросите курить, о всех тех вещах, которые вы сможете купить на эти деньги. Как замечательно, ведь вы можете эти деньги, которые раньше тратили на свое отравление, потратить на то, что вам пожелается. Деньги, которые вы тратите на то, чтобы отравлять себя сигаретами, будут вашими. Вы можете использовать эти деньги, как вам захочется. Вы могли бы позволить себе новую машину, отдых, поездку или просто сходить за покупками новой одежды. Это то же самое, получить премию, прибавку к зарплате размером от 250 до полмиллиона тенге в год. Вы можете использовать эти деньги как вам угодно. Я курил 20 лет. И если бы я курил еще 20 лет и не бросил бы, то я бы потратил примерно около 10 миллионов тенге с учетом инфляции. Третья причина — дети и внуки. Существует множество положительных сторон в том, что вы бросаете курить. И среди самых важных находится факт того, что вы не только помогаете себе, но также дарите замечательный подарок своим деткам или внукам. Также вы можете быть удивлены тем, что на самом деле вы делаете им два подарка. Во-первых, вы обеспечиваете то, что вы будете рядом и увидите, как они растут. Во-вторых, вы будете подавать примеры, которые может предотвратить у них проблемы со здоровьем. Все это значит, что вы делаете правильный шаг во благо себе и своим детям. Четвертая причина – это запах или дым сигарет. Одна из первых вещей, которую замечают некурящие люди, это то, насколько противно пахнут волосы, дыхание и одежда курильщиков. Вы не представляете, насколько они чувствуют вонь и запах сигаретного дыма. Став некурящим человеком здесь и сегодня, вы освобождаете себя от запаха и вони при курении. Пятая причина проблемы со здоровьем в данный момент. Принимая решение бросить курить, вы избавляетесь от всех проблем со здоровьем, связанных с курением, и ваше противостояние и иммунитет к болезням и инфекциям будут расти с каждым днем. У вас появится больше сил и жизненной энергии. Вы начнете чувствовать себя лучше каждым днем. Ваши легкие восстанавливаются и становятся здоровыми, потому что теперь вы вдыхаете только чистый воздух. Вы будете просто удивлены, насколько быстро вы начнете чувствовать себя лучше и здоровее. Шестая причина смерти я хочу чтобы вы представили следующую картину подумайте о мужчине то приходит к врачу и врач говорит ему что если он выкурит еще одну сигарету то умрет этот человек выходит из кабинета врача и просто в шоке от услышанного правда ли это может ли курение убить меня столь быстро и вот этот человек решает сверить диагноз с другими врачами. Он идет ко второму, к третьему, к четвертому, к пятому и, наконец, к шестому врачу. После анализов все остальные врачи сказали, что были не уверены. Они сказали, возможно, что если вы выкурите еще одну сигарету, то сразу не умрете. Теперь допустим, что этот человек уже едет в машине по дороге домой. И абсолютно поражен услышанным. Один врач сказал, что если он выкурит еще хотя бы одну сигарету, то сразу же умрет. А другие пять были не уверены. Один шанс умереть или пять шансов выжить. Что же этому человеку делать? Он включает радио в машине и начинает слушать передачу новостей. В новостях сообщается о том, что какой-то человек только что совершил самоубийство, играя в русскую рулетку. Этот человек зарядил одну пулю в барабан револьвера шестью отверстиями для пуль. Прокрутил барабан, нажал на курок. Он умер моментально. Человек в машине был шокирован новостью. Как кто-то мог играть в азартные игры собственной жизни? Даже при наличии всего одного шанса умереть и пяти выжить зачем кому-то так рисковать человек за рулем автомобиля сразу же догадался насколько эта ситуация была похожа на его собственную один шанс умереть против пяти шансов выжить этот человек сделал выбрал жизнь и выбросил пачку сигарет из окна и больше никогда не закурил мы оба знаем что эта история выдумана а если была бы она правдивой вы бы играли бы такие игры собственной жизнью конечно нет поэтому вы сегодня здесь вы хотите бросить курить навсегда седьмая причина давление от окружающих и близких вы очень интеллигентный человек вы знали что в один прекрасный день вы бросите курить раз и навсегда вы просто не позволяли кому-то другому заставить вас сделать. это будет мама, отец, муж или жена. Однако все это время вы знали, что не превратитесь в 70-летнего бабушку или дедушку, которые сидят в своем кресле-качальке и задыхаются, кашляют от дыма собственной сигареты. Это было бы просто смешно. Поэтому в действительности проблема заключалась в том, бросите ли вы курить или нет. А в том где и когда вы бросите курить сегодня ваш день для того чтобы избавиться от этой вредной ненужной привычки вспомните как люди смотрели и что думали о вас, когда узнали, что вы курите. Теперь просто представьте, что вы будете думать о себе, зная, что вы побороли привычку курить. Вам больше никогда в жизни не понадобятся сигареты и не захочется курить. Не благодаря мне, а потому что это естественно, что ваше сознание хочет, чтобы вы были здоровы и успешны. Восьмая причина – неудобство. Одним из огромного количества преимуществ того, что люди хотят бросить курить, является избавление от всех неудобств, которые доставляет курение. Люди хотят освободиться от такого неудобства, как постоянно искать место для курения, освободиться от того, что придумывают всякие истории и отговорки для того, чтобы выйти из помещения и то и в ужасной жаре, задыхаясь от горячего влажного воздуха, либо замерзая, промокая, и все это для того, чтобы всего лишь выкурить непченую сигарету. Они хотят свободу от этого, от такого неудобного и малоприятного состояния, когда приходится выходить в холодный и темный вечер в поисках сигарет, свободу от всех неудобств, которые раньше приносили сигареты. Они даже освобождаются от того контроля, который имели над ними сигареты. Следующая причина – курение социально не признано. Много лет назад, когда многие начали курить, эта привычка считалась модной. Но времена изменились, теперь курение становится все более и более отвергаемым социуму. Кстати, найти место, чтобы покурить, становится все труднее и труднее. Нелепым кажется предполагать, что некоторые люди позволяют сигаретам контролировать себя до такой степени, что для выкуривания сигареты им придется стоять на улице в любую погоду. Многие говорят, что после того, как они бросили курить, они опять могут комфортабельно общаться со своими близкими, родными, общаться с кем хотят, когда хотят и сколько хотят, потому что они опять обрели контроль над своей жизнью. Мне даже интересно, сколько еще наслаждений в жизни они получают от того, что могут свободно общаться в любое время. Как замечательный факт того, что теперь они могут использовать время, которое раньше тратили на отравление своего организма, на что-то другое, более приятное и полезное. Десятая, следующая причина преждевременное сорение. Многие люди начинают курить в раннем возрасте, для того, чтобы казаться старше. Когда им было 14, 15, 16, вы, наверное, выглядели старше, э, сигареты в руках. Единственный вопрос, хотите ли вы на самом деле через 10-15 лет, допустим, когда, например, будет вам 60, казаться старше, чем есть на самом деле? Конечно же нет. Поэтому вы сегодня здесь... Вы не хотите стать каким-то старым дедом или бабкой с сигаретой во рту, это было бы смешно. Тем, что вы бросите курить, сейчас вы убережете себя от преждевременного старения. Более того, уже через несколько недель вы увидите, что у вас заметно улучшится кожа, еще улучшится циркуляция крови при отсутствии желания курить. Вы будете чувствовать себя лучше и выглядеть моложе во всех ракурсах. С причинами, думаю, понятно это все почему мы хотим бросить курить но есть у нас какая-то часть которая не хочет бросать курить вы знали об этом поэтому вы и не смогли бросить до сегодняшнего дня эта часть основная которая состоит из 98 процентов она называется подсознание Сознательно вы понимаете, что курение – это болезни, язвы желудка, рак легких, третье, десятое. Но есть что-то, которое не дает вам сделать то, что вы хотите. Там глубоко в подсознании живут другие программы и установки, которые, возможно, были заложены много-много лет назад. Сейчас я объясню, как это работает часть которая хочет бросить курить это называется сознание Оно занимает примерно два процента вашего мозга все остальное 98 процентов это подсознание ваше сознание может выполнять одну операцию за раз то есть если вы поете песню вы поете песню и все или вы решаете просто задачу подсознание выполняет 6 миллиардов операций в секунду параллельно Ваше сердцебиение, как работают все ваши органы, как циркулируется ваша кровь, процессы в организме, что происходит вокруг вас, ваши эмоции, ваши чувства, все это контролируется вашим подсознанием. Смотрите, сознанию отведены несколько функций. Первое. Аналитическое мышление. Анализ ситуации. Мне нужно бросить курить. Почему? потому что плохо люди умирают это аналитическое мышление второе рациональное мышление объясняет что и зачем он это делает я курю потому что у меня зависимость ломка и так далее третье сила воли как вы считаете у вас сила воли есть она у вас есть но она никогда не дана была вам для того чтобы менять себя сила воли это та часть которая отвечает за то чтобы вы каждый день могли вставать утром отводить детей в школу в садик не опозать на работу вот такие вот мелочи но она не дана человеку менять то что внутри то что на самом деле есть допустим вы не можете силой воли заставить биться сердце медленнее или быстрее Правильно? Вы не можете силой воли заставить, чтобы какие-то внутренние процессы у вас происходили. Сила воли у нее есть границы. Она лимитирована. И когда человек пытается бросить курить, она как адреналин в теле. Дает сгуст энергии, подъем. Человек говорит, все, я бросаю курить, выкидывает пачку из окна, бегает всем, рассказывает, проходит час, подъем проходит. Сила воли уходит на ноль, и человек остается один на один с собой, с тем, который курит, и он не может опять должен начать курить, то есть он не может сам с собой бороться. Следующая часть сознания – это временная память. Вы запоминаете некоторые вещи, имя, номер машины, через какое-то время оно теряется в сознании. Но такие вещи, как имя детей, родителей, собаки, вы помните всегда, потому что оно там постоянно. Вот это основные функции сознательной части человека. Все остальное ⁇ это в подсознании. То есть чувства, привычки, эмоции, защита. Подсознание – это такая часть, что принимает все буквально. И подсознание защищено механизмом, фильтром, который называется критический фактор подсознания. Это сознательная тоже часть. Это механизм, который э, сверяет информацию, которая находится в подсознании человека, и с той информацией, которая пытается проникнуть туда, в подсознание. Вы знаете, как вас зовут? Вас зовут Альшер. Вам 35 лет. Но я говорю, что вы Александра, и вам 65 лет. Вы изменились? Нет. Так вот, что произошло сейчас? Информация пытается извне проникнуть. Прежде чем проникнуть, она блокируется критическим фактором подсознания, анализируется и сверяется. Если информация, которая пытается проникнуть к тому, что уже есть, она отражается и ничего не происходит. Подсознание можно назвать ленивой частью. Она не хочет меняться. Она есть такая, какая есть. У вас есть имя, вам другое нужно. Как вы думаете, что происходит, когда вы говорите себе Я сейчас брошу курить? Срабатывает критический фактор подсознания. Поэтому вам нужна помощь, чтобы обойти этот критический фактор. И поменять ту программу, которая считает, что вы курильщик. Значит, в подсознании человека есть программы, как в компьютере. И у курильщика есть программа, называется курение. И она позитивное. Подсознание знает, что курильщик должен оставаться курильщиком до конца жизни. Ничего негативного не существует в подсознании. Подсознание все позитивно. Оно считает, что помогает с помощью поведения каких-то действий человеку когда-то человек создал эту часть и решил что ему нужна эта часть или программа так вот эта программа считает что курить можно если сознательно вы считаете что это вредно убивает рак легких плохо то подсознание все наоборот считается что это все хорошо когда человек первый раз закурил у него была какая-то причина на это когда вы первый раз закурили вам это понравилось Тошнило. Исходя из первого ощущения, вы бы продолжили курить, а но ну, вы заставили себя, внушили себе, вы обошли этот критический фактор и создали программу, вы объяснили себе, что были э, тогда важные моменты жизни, связанные с курением. То есть ты хотел бы круче стать, похожим на старших, на папу или брата, или других чувства своих, может быть. Вам было важнее э, то чувство, которое вы искали, нежели неприятного запаха или вкуса. Для меня важно, чтобы был, чтобы я был крутой, чтоб меня принимали в эту группу. И это позитивно ассоциировано с курением. Это также происходит, когда человек учится водить машину. YouTube педаль нажимает, передачи не умеет переключать, тем более водить, смотреть по сторонам через зеркала. Когда подсознание на себя берет эту ответственность, ты просто садишься, повернул ключ и все, ты поехал автоматически. YouTube подсознание тоже берет автоматически курение на себя. Чтобы не беспокоить, я сама буду за тебя курить, буду напоминать. Когда надо, ты главное расслабляйся. Мы все это тебе сделаем. понимать какая ответственная часть никогда не забуду про свою работу. Наша задача объяснить подсознанию, что курение это плохо. И тогда подсознание. Помните, я говорил, что э, ничего негативного не может происходить в подсознании. Курение помогает облегчить его жизнь, чтобы сделать лучше. Вот когда подсознание появляется что-то негативное, он избавляется от него, выкидывает. Когда это происходит, у человека э, пропадает тяга, у него пропадают ломки, которые человек мучился, нет ни желания больше курить. Вот это и есть сила тактической терапии. Когда система разрушается и выкидывается запад, подсознание, потому что она больше не нужна. Если у вас никотиновая зависимость, и поэтому вам сложно бросить курить правильно. Так если у вас не было бы этой зависимости, вы бы уже давно бросили курить. Правильно я понимаю? Что бы там люди ни говорили, никотин не вызывает зависимость. Американским правительством на официальном их сайте была опубликована статья, что никотин не вызывает зависимостей. Они потратили около 1 миллиона долларов на изучение этого, понимаете? Значит наняли врачей, наняли ученых, написали около 600 страниц отчет, заключение дали, зависимости нет, ноль сейчас логически объясню почему нет большинство людей пытались бросить с помощью наклеек жевательных резинок с никотином вы знаете сколько грамм никотина в сигарете примерно в среднем да? 0,4 на 0,04 миллиграмм сколько миллиграмм никотина в жвачке 5 14 21 миллиграмм там в несколько десятки раз больше никотина Понимаете, тошнит голова, кружится. Вы знаете, что такое зависимость? Это когда организм человека не может полноценно функционировать без определенного химического элемента в крови. То есть ему нужно что-то, чтобы чувствовать себя нормально. И если мы возьмем настоящую зависимость, это когда героином колется. Вот у него зависимость. Он должен принимать этот наркотик каждые 4-6 часов круглый суд он спит и всегда хочет когда человек курит вот вы сколько вы курите в день пачку а сколько вы курите ночью спите то есть где у вас есть зависимость а ночью он пропадает у наркомана кстати случай с героином с настоящей зависимостью когда они не получают наркотик у него начинаются ломки ломка это тошнит голова кружится кости руки ноги все выворачивает мышцы да Огромная, очень сильная боль. Некоторые от этой боли даже умирают. Умирают от боли. Организм не может вытерпеть и просто отказывает. Вот это ломки. Когда вы хотите курить, что с вами происходит? Ничего. Нервничаешь там и так далее. Человек себе доказывает, я же не дурак. У меня же должны быть ломки. Понервничаю и докажу всем. Когда наркоманы колятся каждые 4-8 часов, они ночью тоже должны вставать и колоться. Некоторые алкоголики еще выпивают перед сном, чтобы протянуть всю ночь, чтобы не просыпаться. Но проснувшись утром, они должны возместить то, что они получили за ночь. Вот вы, когда просыпаетесь, сколько сигарет вы куриваете, если вы проспали 8 часов? 8 сигарет или 1? Сколько вы пропустили за ночь? То есть зависимость из днем, а ночью он пропадает. Представьте того же самого наркомана, который на героине. Он колется 5 миллиграммами в день, и мы решили спасти ему жизнь. Мы специалисты-наркологи, мы говорим, вот тебе на тот же самый героин, вот тебе шприц, там 10 раз больше дозы, колись и бросишь. Что будет? Помрет. А если даже не помрет? Выживет. Он бросит нет конечно логически как вы можете одним же и тем же наркотиком избавлять человека от того же наркотика пристрасти к наркотику только в большем дозе понимаете какой идиотизм тут, тут тебе говорят ты куришь в сигарете по 0,4 мг никотина мы тебе 8 грамм дадим бросай то есть физически зависимости нету и не было, кому это выгодно. Никотиновые жвачки и пластеры выпускают те же компании, которые выпускают сигареты. Никотиновые жвачки и наклейки стоят э, дороже в 10 раз, чем сигареты, в 20 раз. То есть, когда человек пытается бросить, они зарабатывают в 10-20 раз больше. У кого получается бросить коэффициент успеха, это 15%. Остальные 85% возвращаются к курению. Этой корпорации хочется, им нужно, чтобы люди пытались бросить. Поэтому они публикуют эти отчеты, что у никотина зависимость зависимость больше, сильнее, чем у героина. Вот такой вот бред несут. Слышали такой бред? Тогда почему героин нелегален, а никотин легально продается? Понимаете? Значит, когда эта мысль запала, и он нашел для себя оправдание, это же сильнее героина. Как же это я могу бросить наше рациональное мышление, помните? Вот такой вот бред. Героин бросают, когда умирают от ломок. Это ужасная зависимость. Вы бросили, и что с вами произошло? Да ничего с вами не произошло. Никотин 72 часа. Возьмите любую умную книжку и прочитайте. Вон, в Википедии. Через 72 часа какая у вас может быть зависимость, если через 72 часа и следа нету от никотина. И чем больше вы слушаете врачей, наркологов вроде бы все образованные люди но все что они умеют это дать того же самого никотина но в большем количестве зависимости нет если ты все еще смотришь это видео значит что-то тебя зацепило и возможно ты ищешь все возможные пути избавиться от курения от табака и я знаю, что 95% людей не доходят до этого момента, и поэтому я отсеиваю их. Если это видео начнут смотреть условно тысячи людей, только 50 поймут и придут до этого момента. И всего 1% придут ко мне. Зато это будут вменяемые люди, готовые изменить свою жизнь. остальным я не нужен, и они мне тоже. К сожалению, это правда. Потому что я не хочу помогать слабым и неуверенным. Поэтому я максимально сужаю свою аудиторию. Это мой фильтр. Я снял это видео для того, чтобы отсеивать тех, кто просто смотрит ради интереса. Сегодня вы здесь. Потому что вы наконец решили бросить курить навсегда. Вы приняли окончательное решение. И вы решили бросить курить прямо сейчас а не завтра, не через неделю, не через месяц и тем более не на следующий год. Вы решили это сделать сейчас, вы не позволите никому помешать поменять ваше решение, потому что вы действительно окончательно решили бросить курить навсегда. Но почему же вы все-таки хотите бросить курить? Вы осознаете все проблемы, которые приносило вам курение, такие как кашель, любовь в груди. Возможно, это грязь, которая была вот внутри вашего организма, которая, как черная смола, не давала вашей жизненной энергии обрести силу, которую вы по праву должны иметь. Но все это сейчас не имеет значения. Главное, что вы решили бросить курить для себя. Мотивация ⁇ это очень важный фактор для разрушения вредных привычек. Вы осознаете это. И так как вам больше не нужно курение, вы просто отказываетесь от этой вредной привычки навсегда. А сейчас подумайте, от чего вы хотите отказаться? От кашля, от боли, от проблем, возможно от болезней, возможно даже от ранней смерти. И хотите сделать это, чтобы обрести то, что вам действительно нужно и дорого? А это здоровье, любовь к себе, жизненную энергию, внутреннюю чистоту. Самое главное — жизнь. Также людям, которые вас любят, вы даете возможность быть с вами дольше. Надеюсь, сегодня вы получили много полезной информации для себя. Вы поняли и осознали, что на самом деле нету зависимости. Сила воли для этого не нужно. Просто можно бросать курить. Но если вы хотите проработать себя, я этот курс продаю. Да, я буду продавать свой курс, потому что я буду с каждым заниматься, с каждым делать разбор. Я буду тратить на это силы, время, как минимум два 3 часа на каждого своего клиента. Если у вас остались вопросы, можете записаться на сеанс избавиться от никотиновой зависимости всего за два часа с пожизненной гарантией и сэкономить свои средства. Те, кто выкуривает в день от 20 до 40 сигарет в день сэкономят до 500 тысяч тенге в год. Вы сможете их сэкономить до 25 миллионов тенге за жизнь. просто потому что перестанете курить еще раз повторюсь, вы должны знать 5 причин, почему вы хотите бросить курить? Здоровье, контроль, дети, вонь. Далее задаем вопрос, идем глубже. А что для вас значит здоровье? Контроль. Что вы имеете в виду? Что вы чувствуете, когда осознаете, что под контролем сигарет? Почему дети? Чего вы больше всего боитесь? Смерти? А как вы думаете, сколько лет жизни вы сэкономили? Пять лет? вы понимаете почему вы сегодня здесь вы пришли сюда не бросать курить вы пришли сюда чтобы получить ваши пять лет жизни если вам предложить деньги за один год вашей жизни сколько это будет стоить если я захочу купить всего лишь один год это не продается это бесценное вы пришли получить это самое бесценное главное правило когда человек бросает курить он перестает себе врать.